Во всех современных акустических роялях используется механика с двойной репетицией. По факту это значит, что мы можем повторно нажимать на клавишу, не дожидаясь ее возврата в исходное положение. Это позволяет исполнять виртуозные пассажи, в которых используется быстрый повтор одних и тех же нот. Такие моменты в произведении называют словом «репетиция», то есть повторение. Для начального и среднего уровня игры, как правило, вполне хватает обычной простой механики, какую имеет большинство современных акустических пианино. Чем же отличаются клавиатуры цифровых фортепиано? Ведь их механика устроена совсем иначе. У цифровых фортепиано аналогичные возможности реализованы с помощью дополнительного третьего сенсора. Речь идет о сенсорах, считывающих нажатие и отпускание клавиши и скорость ее движения. Сенсоры расположены на специальной плате под каждой клавишей. По умолчанию их должно быть два. Наличие третьего сенсора дает принципиальную возможность быстрого повторения ноты а его отсутствие может стать препятствием для виртуозного исполнения некоторых партий. Давайте посмотрим, как это работает. Учитывайте, что на возможность быстрого повторного ноты также влияют такие особенности, как инерция клавиши и глубина ее срабатывания. Это значит, что третий сенсор не панацея, а только одна из составляющих. Важно помнить, что возможности инструмента сами по себе никогда не дадут результата превышающего мастерство пианиста. Это верно и в обратную сторону. Даже самый виртуозный музыкант не сможет максимально быстро играть на инструменте, который конструктивно не позволяет это делать. Поэтому вопрос о том, насколько актуален для вас третий сенсор в клавиатуре, это вопрос, насколько далеко простираются ваши планы в освоении техники игры на фортепиано. Во всяком случае, не стоит считать фортепиано без третьего сенсора какими-то ущербными. Помни о том, что большинство пианистов занимаются дома как раз на обычных пианино, где двойной репетиции в принципе не бывает.